Тайные эпоса Джангар. Персонаж Шулмус. В эпосе, так же как и в других жанрах фольклора, часто фигурируют нечистые силы. Демоны-мусы с множеством голов, злобные мангасы и шулмусы-искусители. Помимо этих персонажей в буддийской космологии, существует множество разных существ и демонов. Но мы сегодня говорим о шулмусах. В фольклоре шулмусы – низшие мифические существа, приносящие вред людям. Есть много разных историй, реальных по убеждениям самих рассказчиков где шулмусы выступают как путевые вредители. Многие думают, что шулмусы пришли к нам из добудийских времен, но это не так. Само слово Шумус эпитет демона Мары. Мара – правитель шестых небес мира страстей, божество. Как писал ученый-востоковед Алексей Матвеевич Позднеев, на санскрите шиманаша наша означает «уничтожитель спокойствия». В буддийских судрах, написанных на айратском языке, шиманаша наша пишется в трансвитерации ши которое, в свою очередь, в живой речи перешло в шоумас. В калмыцком языке есть суффикс множественного числа «эс», например, «заус», «хорхас» и так далее. Поэтому наши предки восприняли это слово во множественном числе, а слово «шоумэ» стало обозначать «мару» единственно. В переводе санскрита слово «мара» имеет несколько значений. Разрушение, убийство, смерть, препятствие, несущий погибель. Со словом все понятно. Теперь узнаем, кто такой «мара». В буддизме Мара в первую очередь известен тем, что он вредил Сидхартхи. Он всю жизнь преследовал Сидхартху на духовном пути. В тот момент, когда великий учитель сел под деревом бодхи, Мара направил все свои силы, дабы помешать гаутами, достичь просветления и стать Буддой Шакьямуни. Также Мара – персонаж некоторых калмыцких легенд, где народ высмеивает его глупость. В одной из легенд Шулмус, он же Мара, смастерил Товшур, Товшур – музыкальный инструмент, не путать с танцем тавшур. Но его тавшур оказался неблагозвучным. Тогда Шумус отправился к Будде, чтобы узнать причину неблагозвучия инструмента. Будда, рассмотрел инструмент, указал на причину. И поэтому с тех пор людям, играющим на тавшуре, Шумус не может причинить вреда. Из книги «Осорин Утнасум – «Мифы и легенды и предания синдзянских айратов и калмыков». Но это не означает, что Мара – реальный демон. Он лишь символ воплощения неосознанности, воплощения эгоистического ума. Ум по своей природе суетлив, беспорядочен, эгоистичен, привязан к страстям. Такой ум и есть самый настоящий шоумус. В героических сказаниях монгольских народов Шулмус часто выступает в образе ведьмы, обернувшейся прекрасной небесной девой, пытающейся отравить путника с целью высосать кровь жертвы железным клювом. Этот мотив популярен в эпосе «Джангар». Представляя вашему вниманию пример, о котором можно рассказать подробнее. В мало-дербецской версии экипо-хусовского аймака есть глава о подвигах Строгого Санала. По сюжету этой главы, хан Джангар, узнав о том, что хан Заринзан Тайша планирует нападение на страну Северную Бумбу, решает нанести упреждающий удар. Поэтому он отправляет богатыря Строгого Санала. Поезжай к Заринзан Тайше, Мира захочет, не хлопай дверьми, Крепкую клятву сладыки возьми, Что верно подданным будет он мне, Будет выплачивать он нашей стране Под эти год и тысячу лет, А то толгу 90 лет. Если ж войной будет ответ, Вспомни сана лохане своем, Черно-пестрое знамя сорви И на куски его разорви, И привези в кармане своем». И пригони мне лихих скакунов 80 тысяч коней, выведи из его табунов. Угнать табун лошадей требуется для того, чтобы ослабить врага, лишить его конницы. Строгий Санал отправился в путь. Проскакав ровно три месяца, герой встречает прекрасную девушку. Три луны проскакал Санал, юную девушку встретил он, и пораженный заметил он. Ясному солнцу, подобна она, месяцу ярким сиянием равна, и Плу преподносит она. «Милый брат, не смешите, молю, а раку оцените мою». Как указывалось выше, Шулмус в образе ведьмы принимает вид прекрасной девушки, преподносит раку с целью отравить путника. Строгий сонал понимает, что что-то здесь не так. Как она появилась вдруг в этой нетронутой дикой стране, где не видно жизни вокруг. Это дело не нравится мне. Подтворяется ловко она, нет сомнения, бесовка она». Строгий санал отказывается от угощения, на что девушка злится и принимает истинный облик. 70 дней она преследует санала. Тогда герой достает священный меч Алова Хонгара. Здесь следует обратить внимание на эпитет священный меч. В оригинальном калмыцком тексте меч называется «бильгин Шаре ульде Желтый меч мудрости. Желтый цвет указывает на учение Будды. Мудрость необходима для достижения просветления. Мантра Омани под мехум переводится на русский язык так. С помощью метода и мудрости я преобразую свои тело, речь и ум, в тело, речь и ум Будды. Этим желтым мечом мудрости строгий Санал уничтожает демона. И Санал обнажил стальной, 70 семидесятисаженный меч, а хонгара священный меч. Обернувшись к бесовке лицом, измахнув необъятным мечом, отрубил он железный клюв. А потом, коня повернув, налетел на красавицу вдруг, разрубил ее на куски, разбросал останки вокруг. Их потом унесли пески. Как следует воспринимать этот мотив? Конечно, многие могут просто подумать, что это просто сказка, как и весь эпос. Но эпос далеко не сказка. Поход героя эпоса – духовный путь, путь учения Будды. Через такие сюжеты эпос учит нас мудрости. А враги в джангаре – враги внутренние, нереальные. Герой в данном случае – строгий санал. Три месяца скакал по степи – символ начала духовного пути. Шумус в образе прекрасной девушки, предлагающей питье, желание и привязанности ума. Прекрасная девушка, сияние сиянием ясному месяцу, в к противоположному полу, а РК символизирует жажду. Каждый, начинающий свой духовный путь, обязательно столкнется с омрачениями ума. Строй бессонал распознал девушки девушке Шумуса. Также и буддист должен суметь распознать, обращение ума, найти своего шоумуса. Далее герой пытается скрыться от бесовки, но она его все равно догоняет. Также нельзя убежать от негатива, рожденного в уме. Его можно только победить. Строгий санал с помощью желтого меча мудрости уничтожает шоумуску. Так и практикующий должен с помощью мудрости учения Будды победить негатив ума, понять его природу, переступить через свои страсти, а это значит победить самого себя. В этом и заключается величайшая победа. Таким образом, не следует воспринимать деяния героев эпоса как волшебную сказку. Как воинственному народу объяснить дхарму учении Будды? Только через военные походы и деяния великих героев. Эпос Джангар не сказка, это учение о мудрости. Надеюсь, многие читатели эпоса посмотрят на него с другой стороны и начнут анализировать мотивы и извлекать из него мудрость, так необходимую нам в жизни. Освобожден я от ловушки Мары, божественной или людской же,